Представьте этого 17-18-летнего первокурсника-студента, когда он должен за 4 месяца значит, впихнуть свою бедную ушастую голову, коротко остриженную по последней моде значит, всю русскую историю, тут же ее сдать и забыть навсегда, как кошмарный сон. Чтобы после этого перейти значит, к специальностям, которые он будет на самом деле изучать в своем институте или академии. Что там было в русской истории на самом деле? Гори оно гаром. Какое это отношение имеет к моим проблемам, скажет он. Он не прав, конечно, но понять его, по крайней мере, можно. Поэтому, конечно, лучше всего историю преподавать за 4 месяца, штамповать мозги в размере спичечной коробки и выпускать таким образом дальше в жизнь. История России